Едет. Эй, эй, Что вы вот, Привет, катаетесь? Э -э -э -э. На звуки ориентируетесь? Да. Я уже Привет. сразу все почу. И тогда мы, кстати, у нас одна плялась, короче. А, -а, а. Да. А мы тут как тут. Да, вы здесь тоже. Свой прямо. Есть такой шарик. А ты теперь чужой в левую дальнюю. Есть такой шарик. А ты теперь свой в середину налево. Есть такой шарик. Стой, стой, стой, стой, стой. Ну, в принципе, можно тепло закисть кусочек. Enough. Maybe you can show me how to love. Сейчас мы держим путь на Светловоз. Хочу вам показать очень классный новый ресторан грузинской кухни. Советую посетить. Очень классно, поэтому погнали. И вот наши мотобратья. А на ноги, на на на ноги, на ноги, на ноги, на ноги, на ноги, на Миабе сако аписе мона твали.